Школьник Вулануды, пытавшийся топором зарубить сверстников, пермские мальчики напавшие с ножами, московский десятиклассник застреливший учителя из папиного ружья, псковский Бони и Клайд, атаковавший полицию, а потом себя. Yeah.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 обидами, какими-то процессами негативными, которые происходят в обществе. Итак, психологическое состояние это аддиктивность, зависимое поведение. Молодежь у нас имеет слабую эмоциональную волевую сферу. Есть ценности, без которых у них возникает различного рода тревоги, приступы даже. И это и есть зависимость, аддикция. То есть, аддикция имеет место тогда, когда есть отношение к какой-то ценности, без которого у человека возникает страдание. Когда происходят подобные случаи, каждый раз можно услышать, что главным виновником происходящего являются агрессивные компьютерные игры. Про влияние интернета в таких случаях говорят всегда. Да, надо признать, что наши учащиеся чаще и чаще целыми вечерами убивают кого-то виртуально. И вот эти установки иногда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 При упоминании об убийцах холодеет кровь в жилах, но страшнее всего, когда эти убийцы дети. Когда преступление совершает зрелая личность, то его можно объяснить трудным детством, недостатками в воспитании, средой, в которой преступнику приходилось вращаться. Совсем по-другому воспринимаются дети-убийцы. Так какова причина на самом деле? Предположений много, и говорить о них можно еще очень долго. Но, несмотря на все это, вопрос по-прежнему остается открытым. Адель Шамилова, Ленардо Влетяров, Невер